Вы правильно стрижете свои ногти? Неправильная техника может привести к инфекции, но более вероятно, что ногти примут страшный вид. В сегодняшнем видео я расскажу вам, как правильно постричь ваши ногти. Первое, поговорим об инструментах, которые вам понадобятся. Первое, что мы обсудим – кусачки на рычажке. С 1880-х этот инструмент – один из самых используемых. Но, несмотря на популярность, кусачки на рычажке не самый лучший инструмент для этого. Эти кусачки быстро тупятся, поэтому они начинают ломать ваши ногти вместо того, чтобы отрезать. И что тогда? Фактически результат не отличается от покусанных ногтей. Также кусачки не очень удобны в обращении. Достаточно сложно подобрать угол, который вам нужен. Но если у вас нет ничего под рукой, или вам нужно что-то маленькое, чтобы влезло в вашу косметичку, то тут кусочки смогут вам помочь. Тогда по возможности купите высококачественные кусачки в специализированном магазине, а не в ближайшей аптеке. Убедитесь, что они сделаны из карбоновой стали. От этого их края будут острыми дольше. Далее кусачки для маникюра. Чисто технически они работают как и предыдущие. Но они более острые и удобные для использования. На первый взгляд они могут показаться пугающими, но не бойтесь, вы не отрежете себе пальцы. По факту ими проще управлять и постричь ногти под нужным вам углом. Как и с обычными кусачками, вам нужно убедиться, что вы покупаете сделанные из карбоновой нержавеющей стали, чтобы лезвия дольше оставались острыми. У этого вида кусачек преимущество в точности, что отражается на цене и, конечно, размере. Теперь перейдем к маникюрным ножницам. Как и кусачки для маникюра, ножницы обеспечивают комфорт и точность использования. В то время как кусачки крушат ваши ногти в пух и прах, ножницы разрезают ваши ногти по краю всей своей длиной. Этот способ самый травматичный. Так что если вы страдаете от потресканных ногтей, вам стоит попробовать ножницы. Но обратите внимание, что ножницы нужно держать прямо. Не наклоняйте их, когда стрижете. Наконец, поговорим о пилочке для ногтей. Это важный инструмент, чтобы сгладить края ногтей после того, как вы их обстригли. Или можно заточить угол между двумя отрезками. Вам поможет ребристая металлическая пилочка или стеклянная. Пилочки хорошего качества имеют носик, которым вы можете почистить под ногтями. А теперь рассмотрим, как правильно стричь ногти. Первый шаг. Помойте руки. Ваши ногти должны быть чистыми, чтобы не занести ни одну бактерию. Вы можете поинтересоваться, что насчет смягчения ногтей. Нужно ли это делать? Может замочить их в воде? Ответ – нет. Для наших ногтей лучше, когда они твердые. Когда вы стрижете мягкие ногти, большая вероятность того, что они порвутся. Вам достаточно 20 секунд помыть руки антибактериальным мылом. Если у вас грязь под ногтями, вычистите ее, чтобы грязь и песок не попадали на ваши кусачки или ножницы. Возьмите понравившийся вам инструмент. Пострижем сейчас ногти. Первое, что я рекомендую, это сделать один большой разрез горизонтально поперек ногтя и два по бокам, чтобы закруглить края. Другая техника начинается с двух длинных разрезов. Оба начинаются от середины и под острым углом идут к краям. И затем вам нужен еще один посередине, чтобы придать форму ногтю. Вторая техника придает более продолговатый, элегантный вид. Но кому-то он может показаться немного женственным. Вам следует опытным путем определить, какая техника подходит вам. Но неважно, какую технику вы используете. Не стригите ногти слишком коротко. Никогда не обнажайте нежное кожное ложе. Иначе оно будет болеть. В общем, лучше использовать длинные разрезы. Вместо того, чтобы откусывать по кусочку. Стараясь придать идеальную форму. И не переживайте, если у вас не получились идеальные края. Мы разберемся с этим в следующем шаге. Теперь нам нужна пилочка, чтобы зачистить неровности. Двигайте пилочкой только в одном направлении. Почему не в обе стороны, так вы, скорее всего, повредите свои ногти. После того, как пройдете все пальцы, промойте руки под водой. Вы можете поинтересоваться, можно ли использовать такую же технику для ног. Ответ – конечно можно. Однако вам понадобится более надежная версия каждого инструмента, особенно если у вас жесткие ногти. А также вам не стоит использовать одни инструменты и для рук и для ног. Из гигиенических соображений. На ногах большая вероятность наличия бактерий и грибков, и вам не следует подселять их на руки. Стригите свои ногти правильно, следуя нескольким шагам и используя несколько инструментов. И если вы сделаете все, согласно сегодняшнему видео, Ваши ногти будут выглядеть прекрасно каждый раз, как вы их пострижете. Больше деталей о правильной стрижке ногтей прочтите статью на realmanrealstyle.com.